Всем привет, друзья! Это Рахманин. Сегодня новая рубрика Гараж шараш-монтаж. В общем, идея ремонта. Пока работы нет, решили подремонтироваться маленько. Начинаем. В общем, засопливил маленько а у меня главный цилиндр сцепления. Сейчас его поменяли уже, поставили новенький, прокачали сцепление. Все работает отлично. Сейчас пойдем делать дальше. Задача номер два на сегодня. Цилиндр на выдвижение стрелы из-за перепадов температуры начался оплевить. Сейчас отметили все шланги, промаркировали их. Сейчас будем разбирать выдвинули стрелу сняли окошечко сейчас вот это нам надо будет снять сняли вторую крышечку здесь такой же такой же палец сейчас будем демонтировать сняли стопорные кольца крутились все шланги все капает. Замонтировали палец Едем дальше Долгими усилиями И с помощью сварки Выдернули один палец Сейчас будем в дерге второй С этой стороны Все получилось гораздо быстрее Сварочкой погрели Вот такой вот Здесь палец Сейчас будем доставать шток из цилиндра. Догадался, не догадался, не Что Отвернули гаечку. Сняли трубу, шток. Будем. Открутили гаечку наконец-то, вот эту. Сейчас поменяем манжеты и будем собирать обратно. Сейчас собрали цилиндр. Сборка идет в обратном порядке. Ну что, друзья, наконец-то завершил саму рем-день. Стрелу собрали в одном в обратном порядке, прикрутили гидравлические шланги. Поставили, соответственно, стопорные кольца, пальцы на место. Все сделали в обратном порядке. Прокачали всю систему. Долили, прежде чем прокачать, долили масло. 15 литров у нас ушло. В принципе, все. Надеюсь, таких видео с рем дня будет поменьше, чем работы. Если вам видео было полезно, подписывайтесь на мой канал. Ставим лайки, комментируем. До встречи!